Всем привет! Итак, сорян, что у меня нет ролика, вообще нет времени, но вот на это время нашлось. Даже не то, что нашлось. Короче, я копался у себя и нашел одну программку, которую я начинал писать еще в 14 пятнадцатом году. Она мне как раз тогда нужна была. Вот. И вот я ее нашел и немного доработал. Ну как, я месяц дорабатывал, по одному часу, наверное, по, -по, -по часу-два в день вообще просто нет времени загружен работы ничего не могу делать а здесь уже доработал это C плюс плюс и QML и еще оно собрано под Android то есть сейчас я на компьютере запустил но это все добро есть уже в Play Маркете так вот что же я хотел хотел вас попросить помочь мне ну как Помочь, если не сложно, конечно же. А что нужно сделать? Да, нужно всего лишь скачать эту программу и начать ей пользоваться. Если вы любите ходить э -э, пешком где-то исследовать какие-то там места, там, например, живете в каком-то райончике, а тут нигде не были, взяли, создали трек такой точки. Ну, то есть э -э, эта программка работает с э, этими KML файлами гугловскими. Ну, в принципе, больше ни с чем. Вот, или руками можно это все отредактировать, координаты проставить и все такое. Как это все, будет ссылка в описании на видеоролик, в котором я рассказываю, как этой программой пользоваться. Вот, она сейчас в разработке, соответственно, вы можете также помочь в тестировании, в дельных советах, вот. Ну и если эта программка будет набирать какую-то популярность, это, конечно же, от вас зависит, ну и от моей криворукости или не криворукости, будет ли она стабильно у всех работать, нормально ли все вот и все такое так вот короче если она будет набирать какую-то популярность то то я думаю будет несложно выложить сделать ролик не то как я ее писал потому что некоторые моменты я уже наверно показывать не смогу исходные тексты а но как я проходил этот путь вот как на Qt создать android приложение я думаю полно видео в любом случае я вкратце могу это сделать видос об этом и как я проходил путь с чем я сталкивался при публикации при первой публикации этого приложения в play Market вот где тут у меня play market вот он сейчас сейчас на рассмотрении 12 выпуск по моему вот ну короче это руками там люди проверяют уже 6 часов вечера и, и все сейчас доступна вот эта версия вот вот эта версия Да, после нее конечно надо желательно последнюю версию короче не суть смотрите как эту программу скачать надо зайти в этот. Так, это у меня эмулятор. Зайти в Google Play. И написать не квестер. Программа так называется квестер. Но вы ее фиг найдете. Потому что качаю только ее я. А написать cpp просто с подчеркиванием. Вот так. Нажать Enter. И вот здесь сразу же будет моя программа. Квестер. Вот. И можно ее открыть. Вот я сегодня 1 июля, короче, один... Ну ошибку исправил и надо вот дождаться сейчас вторая. Итак, смотрите, в принципе вы можете прям сегодня уже качать, запускать, пробовать. А вот завтра уже точно приедет обновление и она уже должна должно быть там все получше. Здесь она не открывается, тут падает. Не знаю почему, видимо идет попытка ее все-таки эту программу развернуть, а она не разворачивается. Вот. Ну, короче, это эмулятор. Я на трех разных телефонах пробовал, на трех разных телефонах работало. На старом телефоне, там какой-то Android, не знаю. Короче, телефон... Да я не знаю, ему лет... Сколько? Пять лет, по-моему. Вот. Пять лет назад я покупал телефон. Вот какой Android был, вот на нем оно работает. Или четыре года, точно. На новом, вот я в этом году обновил телефон, потому что тот уже помирает. Короче, на трех разных телефонах... А, на четырех даже аппаратах я пробовал. Да, точно. На Samsung Galaxy S5 старый. На J какой-то еще тоже старый. И на двух новых. а 51 и а 31 я пробовал. Вот, на, на них работает. В общем, что говорить? Поэтому, поэтому я же говорю, будет набирать какую-то популярность программка. Я вам, в общем, расскажу какие я проходил трудности. Исходники не покажу, но, возможно, Hello World можно будет какой-то написать и показать, как а, этот процесс происходит. Да, У меня есть аккаунт, и как я залью этот Hello World, и все такое. Ну, все. Если что, то большое вам спасибо. И, кстати, по этой программке, вот если нажмете на программки, есть ссылка на телеграм-канал. И в этом телеграм-канале... По идее, должны подключаться люди, и там будем общаться по поводу функционала, по поводу багов и всего остального. Ну, а теперь все. Спасибо вам большущие за вашу помощь. Всем пока.